Неделю назад получил письмо от Наташи Рожиной. Она подписчица и зрительница моего канала. Она рассказала, что активно использует мои упражнения в своем восстановлении и от них есть хороший результат. Рад, что они пригодились. Но главное, Наташа поделилась интересным упражнением для, для разработки парализованной руки. Когда я начинал восстанавливаться после инсульта и стал заниматься с левой парализованной рукой, казалось, оживить ее не удастся никогда, ведь самое трудное сделать первое микроскопическое движение. Наташина упражнение как раз для этого я про него не знал, а жаль, мне оно кажется весьма толковым. В конце видео я расскажу, что говорит Наташа о результате занятий и вы узнаете удалось ли ей оживить руку и сколько времени потребовалось на это. Особую роль упражнений выполняет специальное приспособление. Его легко можно сделать самостоятельно. С этого и начнем. Расскажу и покажу как его изготовить. Нам понадобится небольшое зеркало я взял две зеркальных плитки потому что по размеру они как раз то что нужно зеркало должно быть такое прямоугольное так чтобы на него могла вместиться ваша ладонь еще нам будет нужна нижняя часть коробки из с подобными крышками ножа только низ ножницы можно взять еще, например, изоленту или двухсторонний скотч. Я взял то и то на выбор. Плюс ко всему нам понадобится вот такая чашка, чтобы в нее влезал кулак. Довольно большая, крупная чашка. И фломастер. Все. Теперь все есть для того, чтобы сделать приспособление. Начинаем. Беру коробку под обуви. Я еще раз говорю, нам понадобится нижняя ее часть глубокая. Беру чашку, она нужна как форма, вот, беру по ней, сделаю круг такой, размечаю, с одной стороны вот так получается, и то же самое сделаю с другой стороны, пусть будет. У нас получилось на двух торцах вот такая полукруглая штука, вот такая полукруглая штука. Это нужно для того, чтобы понимать, что вырезать. Теперь берем ножницы и вырезаем. Нам нужно вырезать два полукруга. Очень хорошее упражнение для рук, пока вырезаешь. Руки начнут двигаться сами. Но, конечно для тех у кого руки двигаются плохо лучше чтобы кто-нибудь мог подготовить такой способ вырезаем с одной стороны вот такую норку и теперь делаем то же самое с другой стороны я сейчас подумал конечно это должен делать кто-нибудь у кого руки уже работают потому что абсурд Делать человеку, у которого руки не работают, такую ерунду невозможно. Так, мы сделали, у нас теперь есть две прорези. Это готово. Теперь этап 2. Берем зеркало. Нам его нужно приклеить на отрез коробки. Вот сюда. Так, чтобы его край был а аккуратненько по обрезу коробки. Клей на, на торцевую сторону. Я использовал для этого двухсторонний скотч. Можно брать клей, клеевой пистолет все равно. Но я, я решил воспользоваться скотчем. Так он мне проще показался. Так, клеем на зеркало. И еще один кусочек клея, так чтобы оно было покрепче, нам уже не нужна обалить То же самое делаю со вторым зеркалом Мне, получается, пришлось взять два таких кусочка Потому что оно коротковатое, по идее оно должно быть поленее Я уже говорил так, чтобы ладонь спокойно умещалась в размер А так, получается, они маловаты, ну, если взять два, как раз то что Делаю, там то же самое, клею Кольч Вот есть такой Тимур Кизиков. Он делает программу отчимелые ручки. Ему явно у меня не хватает, потому что отчимелые ручки не у него, а у меня. Теперь я снимаю со, со, со скотча защитную ленту. И сейчас мы будем делать самое важное приклеивать на бок картонной коробки подготовленное зеркало. Аккуратненько будем приклеивать, чтобы оно было в обрез коробки. И напоминаю, нам надо так, чтобы оно было, его край сопал с этим краем. Поэтому я делаю аккуратно все. Сначала первую половинку клею. Есть. Теперь второй половинку клею Получалось у нас две, две половинки наклеена. То есть получалась коробка с такой зеркальной стенкой. Вот и все, теперь может не упражнение. Будет получаться хорошо. Сейчас я вам покажу, как их делать. Не, не пишу лечь. Упражнение выполняется сидя со столом. Руки укладываем перед собой на ширине плеч ладонями вниз, на плосый стола. Больную руку, например, вот у меня, допустим, вот эта, хотя у меня уже обе меня шевелятся. А -а -а. Вот, допустим, у нас будет рука больная, правая, для его, конечно. А -а -а. Мы ее накрываем коробкой. Вот как раз сейчас пригодится наша вырезы. Вот они. Почему два? Потому что рука больная может быть левая, вот как была у меня. Может быть правая. После того, как мы накрыли руку, нам становится видно отражение нашей больной руки Я вот сейчас делаю так, чтобы было видно вам, а не мне даже Вот, и начинаю делать движение левой рукой здоровой Правая лежит у меня, которая не шевелится, лежит под коробкой И получается так, что я шевелю левой рукой здоровой А правая в этот момент, и мне кажется, я же смотрю в зеркало Мне кажется, что правая рука тоже работает Сейчас Наташа покажет вам упражнение это, как она его делает. комментарии назад от наташи к этому упражнению вот что она пишет самое главное смотреть отражение в зеркале как делают упражнения здоровой рукой конечно я занимаюсь и общими упражнениями и дополнительно подобрала комплекс упражнений для парализованной руки плечо локль запястье ну и мелкая моторика занимаюсь каждый день Результат есть. Менструатор ФК Пира сказала, что забудьте про больную руку, сосредоточьтесь на отображении в зеркале. Рука просто лежала. Сейчас я пытаюсь делать прорисованной рукой движение. Я прочитал книгу Норма Доджа пластичность мозга. Ссылку на эту книгу я разместил в комментариях под видео. И теперь понимаю, этот механизм, то есть через мозг зрительно подает сигнал нейроны, обходя пораженные участки в больной руке. И самое главное теперь, послушайте. После нескольких лет я почувствовал руку. Теперь моя задача – накачать мышцы. Это отзыв конкретного человека, у которого получилось оживить руку. Молодец, Наташа. Особая благодарность вам за то, что не поленились рассказать и даже сняли видео про интересные и реально работающие упражнения. Приятно общаться с позитивным и неравнодушным человеком. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые читатели и зрители субтлок, Вы знали о таком упражнении? Ну или как вы оживляете прорисованную конечность? Расскажите, не ленитесь, Наверняка в Вашем арсенале есть что-то полезное интересное. Хорош отмалчиваться. Подписывайтесь на инсульт-блог, чтобы не пропустить новые видео с гимнастиками, ответами на Ваши вопросы, интервью с грамотными врачами и реабилитологами. Это уникальные знания, они проверены на мне и помогут Вам восстановиться. Я надеюсь, подписывайтесь, все.